Живая природа Земли очень разнообразна. Ученые говорят, что на нашей планете обитает более двух с половиной миллионов видов организмов. Что значит видов? Вид это не один конкретный организм. Один организм это особь. А видом называют группу особей, сходных по строению и жизнедеятельности, дающих плодовитое потомство и обитающих на определенной территории. Так, например, все живущие сейчас на Земле люди относятся к одному виду «человек разумный», а к виду «медведь белый» все белые медведи. Назовем еще несколько видов, ель европейская, поганка бледная, заяц русак, клевер полевой. Так вот, на Земле живут представители двух с половиной миллионов видов живых существ. Описанием видов организмов и их классификации, то есть распределением в группы с учетом внешнего сходства, образа жизни, происхождения, занимается наука систематика. Основной единицей классификации является вид, исходные виды объединяются в рода, рода в семейство, семейство в еще более крупные группы и так далее. Наиболее крупная систематическая группа называется царство их четыре царство бактерии царство грибы царство растения царство животные таким образом каждый организм имеет свое место в разработанной учеными систематиками классификации системе природы вот например систематическое положение человека то есть каждого из нас царство животные тип хордовые класс млекопитающие отряд приматы семейство гоминиды Род – человек, вид – человек разумный, Homo sapiens. В природе существуют одноклеточные и многоклеточные организмы. Представители царства бактерий все состоят из одной клетки, то есть являются одноклеточными. А среди представителей других царств встречаются как одноклеточные, так и многоклеточные организмы.